Состоялось ознакомительное посещение дипломатических сотрудников Исламской республики Иран Института международных отношений истории востоковедения. Визит дипломатов прошел с целью изучения русского языка. Представители Иранской республики на протяжении года будут изучать грамматику языка, письмо и аудирование. <реком> <реком> я уже дипломат, я работаю в МИДИ Ирана. Э -э я буду работать в посольстве Ирана в Москве, поэтому, поэтому нужно изучать русский язык. Гости приехали в Казань впервые уже посетили Казанский Кремль и ознакомились с учебными лабораториями Казанского федерального университета. Свой выбор города, где будет проходить изучение русского языка, они объясняют спокойным ритмом жизни и доброжелательностью местных жителей. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универ